Сброс BIOS может понадобиться тем пользователям, которые любят покопаться в его настройках, когда после изменения настроек что-то начинает работать не так, а то и вовсе перестает работать. Также сброс BIOS поможет в тех случаях, когда вам необходимо сбросить пароль, который установлен на вход в BIOS. Если вы изменяли настройки BIOS и уверены, что неполадки в работе компьютера вызваны именно этими изменениями, самым простым вариантом решения проблемы будет сброс его настроек. Далее в видео мы разберем как сбросить BIOS до настроек по умолчанию, внутри интерфейса, а также что делать, если на доступ к настройкам установлен пароль. Прежде чем сбрасывать BIOS заводским настройкам вы должны точно знать для чего это делается. Обнулять конфигурацию BIOS нужно в таких случаях. Если необходимо сбросить пароль на вход в BIOS или пароль на продолжение запуска операционной системы. Если компьютер работает нестабильно или не загружает операционную систему если вы изменили конфигурацию настроек BIOS, но не уверены в правильности выполнения своих действий. Итак, сначала давайте разберем как сбросить пароль в настройках самого BIOS. Этот способ подойдет, если на него не установлен пароль и у вас есть возможность попасть в BIOS Setup. Чтобы попасть в его интерфейс, в первые секунды включения компьютера нужно нажать одну из клавиш F1, F2, F8 или Delete. В зависимости от модели материнской платы это может быть и другая кнопка. Как правило нужная кнопка отображается внизу экрана при запуске компьютера. Если вы все сделали правильно, на экране вы должны увидеть меню с настройками. Здесь нужно найти пункт сброса с названием вроде Low Default BIOS, Reset to Default, Factory Default Reset, Setup Default и так далее. Обычно он находится в разделе Exit нужно лишь выбрать этот пункт и нажать Enter, а затем подтвердить действие нажав ОК. OK. После этого компьютер перезагрузится, а настройки BIOS будут сброшены к заводским. Если по какой-то причине вы не можете попасть в интерфейс BIOS или найти нужный пункт, давайте разберемся как быть в таком случае. Для следующего способа вам понадобится снять крышку корпуса, чтобы получить доступ к материнской плате. Поэтому если вы недавно Купили компьютер или ноутбук помните, что открытие корпуса может привести к потере гарантии. Если на системном блоке нет пломбы, крышку можно снимать. Этот способ поможет вам не только обнулить BIOS, а еще уберет пароль для доступа к его настройкам и пароль для продолжения загрузки систем. Тут тоже есть несколько способов это сделать. С помощью переметки на материнской плате, специальной кнопки или просто вынуть батарейку. Давайте начнем с батарейки. Сперва выключите компьютер, а если это ноутбук, отключите его от сети и извлеките батарею. Затем снимите крышку системного блока или нижнюю крышку ноутбука. Нам нужно получить доступ к материнской плате устройства. Теперь на плате нужно найти батарейку, которая питает мозг память. Аккуратно извлечь батарейку с гнезда и спустя некоторое время, минут 10-15, установить ее обратно. После этого в BIOS должны установиться заводские настройки. В ноутбуках батарейка может подключаться к материнской плате с помощью проводов и специального разъема, а иногда и вовсе может быть припаяна. Если она подключена с помощью проводов, вы этот разъем из платы. В том случае, если она припаяна, ее лучше не трогать, а воспользоваться следующим способом. Если ваш ноутбук современный, то отвинчивать возможно ничего не придется. Переверните ноутбук днищем вверх и посмотрите нет ли там надписи ЦМОС. Если есть, то рядом должно находиться отверстие. Засуньте в него скрепку или что-то типа этого и подержите примерно 10 секунд. Еще рядом с батарейкой вы можете увидеть перемычку. По умолчанию перемычка замыкает контакты 1 и 2. Для обнуления настроек биоса нужно переместить перемычку на второй-третий контакт. Важный момент. Операцию необходимо выполнять при полностью отключенном компьютере от сети. Пока перемычка находится в новом положении, нажмите на кнопку питания компьютера и удерживайте ее 10-15 секунд. Компьютер не включится, так как он обесточен, но произойдет сброс настроек BIOS. После этого можно вернуть перемычку на старое место, а затем собрать и включить компьютер. Контакты могут быть подписаны следующими названиями вы сейчас их видите на экране. На некоторых материнских платах может быть только два контакта рядом с одной из этих надписей. В таком случае для сброса настроек необходимо их замкнуть любым проводящим элементом при выключенном ПК, к примеру это можно сделать с помощью отвертки. Детальную информацию о том как использовать перемычку для сброса настроек BIOS вы можете прочитать в документах материнской плате. В материнских платах премиум класса для выполнения данной операции зачастую имеется специальная кнопка. Если найдете такую кнопку на своей материнской плате просто нажмите на нее, настройки BIOS обнулятся и вам останется только собрать и включить компьютер. В заключение хочу сказать, что в некоторых моделях ноутбуков есть еще одна энергозависимая память, которую в принципе нельзя отключать обычным способом. В некоторых случаях без сервисного центра не обойтись. Также чтобы добраться до батарейки или нужных контактов нужно полностью разобрать ноутбук. У нас на канале есть видео, которое вам в этом поможет. Смотрите его по ссылке в описании. И еще один важный момент для ноутбука. Если вы замкнули контакты, а затем все собрали и BIOS не сбросился, нужно сделать следующее. Замкните контакты и не отпускайте их.